Привет, меня зовут Евгений Глушаев. Время от времени я опускаюсь в разные путешествия. И в одном из таких путешествий по Индии-Непалу мне захотелось проверить собственные силы, узнать, какое расстояние я могу преодолеть на своих двоих. А чтобы двигаться было быстрее, а испытание было сложнее, я выбрал бег. Готовиться к путешествию пришлось с нуля, ведь последний раз, когда я бегал, это были пары физрыва неверия. К тому же, нужно было заработать деньжат на билеты, еду и снаряжение, проработать маршрут и хорошенько поработать над техникой бега. Семь месяцев я активно готовился к новому путешествию, и 31 марта 2017 года стартовал из города Владивостока. Со мной был напарник Макс Чебыкин, который сопровождал меня в пути на микроавтобусе. Это решало многие вопросы. Дорога была непростой. Как и предполагалось, это стало самым тяжелым испытанием в моей жизни. Я пробегал по 50-60 км в день. Первое время бежал с полным рюкзаком и иногда переходил на шаг. Питаться приходилось при дорожных кафешках на свой страх и риск, а также готовить самим. На завтрак были каши с сухофруктами, на перекус шоколадные батончики, фрукты, бутерроды и опять каши. Каждые час-полтора пути были перекусы, в час – обед, а по завершению дня – ужин. Стираться и мыться приходилось как в речках, так и в кафешках. Редким исключением были городские отели, хозяева которых приглашали нас в гости абсолютно бесплатно. Спали же мы чаще всего в микроавтобусе, но и палатка пригодилась нам несколько раз. Каждые три-четыре дня я делал выходной, чтобы восстановить свои силы. Но были и вынужденные выходные. По погоде или из-за ремонта микроавтобуса. Я бежал почти в любую погоду. В снег, в дождь, снег с дождем, с ветром, в минусовую погоду и в жару под 30 градусов. Главным стимулом была красота природы, окружавшая нас на протяжении всего пути. Дальний Восток, Восточная Сибирь, Байкал – это красивейшие места нашей страны. Сама дорога зачастую петляла через перевалы, спускаясь и поднимаясь в горы. Путь лежал через леса и поля, расцветающие весной. Не берусь сосчитать количество рек, которые пришлось перебежать. Кроме того, на выходные мы иногда останавливались в городах, в которых до этого никогда не бывали. По дороге мы делали остановки в живописнейших местах, делали фото и видео. Иногда ломался я, иногда ломался микроавтобус. Его даже пришлось поменять где-то под Хабаровском, из-за чего неделю я бежал полностью автономно. Мы заходили в гости в беговые клубы, музеи, школы и даже в одну городскую администрацию, где рассказывали о беге и путешествиях. А в Чите, благодаря частным пилотам, бесплатно полетали на самолетах над городом. У Байкала уже пришлось принять тяжелое решение о завершении проекта из-за недостаточной финансируемости мне так и не перевели добрую часть заработанных за зиму денег. Финишной точкой стал город Байкальск. Тогда меня наполняли смешанные чувства, с одной стороны это незавершенность всего пути, а с другой это осознание того, сколько мы всего смогли преодолеть за все это время. Весь пройденный маршрут фиксировался под GPS на телефон, который постоянно был у меня с собой. В итоге же получилось чуть больше 4000 километров за 94 дня бега, включая выходные. Средняя скорость была около 10-11 километров в час. Все три месяца я держался в топ-5 по суммарному количеству километров, которые пробежал за месяц, среди более 100 тысяч бегунов, регистрирующих свои забеги в приложении Strava. А также поставил личный рекорд, пробежав 100 километров за 12 часов. Совсем неплохо для новичка-любителя после 7 месяцев тренировок. В завершении всего путешествия мы с Максом отпраздновали свой день рождения, а он у нас оба их 8 июля, на горе Мунку-Сардык, на берегу горного озера Эхой, на высоте более 2600 метров. И я повторил свое восхождение к вершине Мунку, самой высокой точке Саянских гор, но уже к вечеру того дня мы вернулись к красивейшему берегу Байкала. Путешествие получилось незабываемым. Себе я доказал, что любой здоровый человек, имея хорошую силу воли, может добиться чего угодно. Ну, как минимум пробегать больше тысячи-полторы тысяч километров в месяц. Напоследок хочу пожелать удачи и попутного ветра всем авантюристам и любителям приключений, которые раз за разом отправляются в новое увлекательное путешествие. Всем спасибо за просмотр этого видео и увидимся в пути. Пока-пока.